Важно ли нам посещать общину, собрание, церковь, синагогу, э, другое место встреч или можно онлайн учиться. Э, Не далее, как сегодня, я читал одну интересную статью в интернете. Один японский американец, профессор, рассказывает, что в обозримом будущем, благодаря технологии, развитию интернета, обучающим программам, не нужно будет ходить в университет, можно будет онлайн получать массу образования. И даже такая тема, как диплом или что-то, будет просто уходить в прошлое. Будут просто какие-то стандартные э, программы, чтобы давать человеку какую-то общую специальность, и он будет учиться. Просто онлайн подбирать, библиотеку онлайн, метод обучения и прочее, прочее, но все делать онлайн, полностью строить свою обучающую программу через интернет. И профессора этого спросили, так что, вообще не будет э, ну, как бы обучения на месте? Он говорит, да, будет. И будут приходить люди в классы, но по всей видимости таких людей будут называть неудачниками. То есть люди те, которые не могут сами себя организовать, чтобы учиться напротив монитора. Так вот, такая схема абсолютно не подходит общинной схеме. Потому что есть особенная... Высвобождение силы Божьей, которая способна изменять даже внешний мир. И когда верующие, объединенные верою в Творца, могут собираться вместе и преломлять вместе хлеб, и пить вместе вино во имя Господа Иешуа, совершая вечерю Господню, высвобождается что-то. Поэтому в Писании постоянно присутствует тот или другой мотив, собирайтесь вместе, приломаете вместе хлеб, кагаль, кигила или община вместе, не оставляй собрания, община своего, даже момент спасения, Писание, с одной стороны, тексты Нового Завета говорят, сегодня день твоего личностного спасения, но также в Писании присутствует очень много идей, Изменения, исправления общего, и это общее без общности невозможно. Поэтому я считаю, нужно прилагать максимум усилий каждому человеку, даже живущему отдаленно от общин, чтобы периодически собираться с братьями и сестрами вместе и во имя Господа вместе преклонять свои сердца перед Творцом, прославлять Творца, вместе изучать Слово и питаться от этого силы общины. Думаю, это очень-очень-очень важно.